Вот, ребят, пожалуйста, я э, израильтянин, гражданин Израиля, еврей, который родился в Украине, жил в Израиле, служил в Израиле, вернулся жить в Украину в 2014 году. Вот, пожалуйста, бурят, бурятский танкист из России приехал меня генацифицировать в моей родной стране. Вот этот вот биомусор, который, который в гражданской одежде, спирженной у людей в домах. Вот, с поплавленными телефонами, с лутом, который он тут нажил, в гражданских носочках, походу, женских каких-то. Вот это вот приехало нас геноцифицировать, освободить нас от, от власти нацистов и и, и, и и подонков, и вот все, что они там лепят. То есть вы сумасшедшие, у вас опять, нет мозгов, у вас нет логического мышления, у вас отсутствует вообще напрочь... Какая-то честь и совесть. Вот это человек, который там родился 6 или 8 тысяч километров отсюда. Азиат, метр пятьдесят роста, бурятский танкист. Приехал меня, еврея, который вырос в Украине, где Пожалуйста. Вот так он закончил. И очень надеюсь, что так закончат и все остальные русские солдаты, которые будут сюда приезжать.